Сегодня 16 сентября. Мы представляем открытие сезона в кислородном баре на Стравинском тракте 41. Как всегда, мы представляем очень вкусные коктейли, много нового. Приходите к нам. Мы работаем каждый день с 9 утра до 9 вечера. Сегодня праздник такой у нас открывает сезон вот этот замечательный кислородный бар коктейль. Да. Ну, тебе повезут. Здорово! Девчонки вас ждут, коктейли, проходите Что ты будешь петь? Какой коктейль?